Сегодня у нас очень хорошая тема, это тема, наверное, больше касаться будет тех инвесторов, которые имеют серьезные капиталы, тех инвесторов, которые еще не знают, что такое Desi и EndoTech. в общем, тема, как и какие инвесторы могут стать участниками бизнес-модели краунфандинг Endotech и Desi, и какие как можно минимизировать риски инвестору и принять правильное решение? Но вот сегодня все, однозначно все, сталкиваются с такими ситуациями, с такими вопросами, как нестабильная политическая, экономическая ситуация – Обвал крипторынков, Это обвал крипторынков не, не только сопровождается различными экономическими, политическими ситуациями. Мы видели, как S&P 500 полетел на тысячу процентов, на тысячу пунктов. Падение фондовых рынков, рынков мы наблюдали на постоянной основе. Ну и, конечно же, обилие хайпов – это та наверное, та, наверное, ситуация сейчас у нас, когда каждый пытается себя как-то проявить либо в хорошем, в хорошем полном смысле этого слова, либо как-то проявить, вот реализовать себя с целью завладеть чужими деньгами и убежать. Для того, чтобы дальше не продолжать эту историю, а просто как бы мы говорим с целью наживы. Но вот как сохранить и приумножить капитал, как создать множественные источники резидуального дохода, именно в этой компании Дези совместно с Индотек мы можем принять какое-то для себя решение, изучив детально, различные направления и различные э, экономические составляющие в этой компании. На что э, можно обратить внимание? В первую очередь, надо понимать, что такое ДЭЗИ. ДЭЗИ – это бизнес-сообщество с неограниченным будущим. ДЭЗИ – это децентрализованная платформа с искусственным интеллектом, она создана для того, чтобы разрабатывать различные направления в искусственном интеллекте. И здесь я должна остановиться на таком очень важном моменте, дисклеймер. То есть приобретение пакетов краудфампинга Дези – это долговой взнос. Это нужно сразу понимать что это долговой взнос на развитие искусственного интеллекта, а не инвестирование в трейдинг. Здесь участники получают награды за участие в, краун, в краунфаундинге Индотеч, И предоставляет каждому участнику как акции компании, так и ее и прибыль. Планируется выход компании «Эндотек» на фондовый рынок и часть акций «Эндотек» будет передана всем участникам абсолютно, которые на сегодняшний день зарегистрированы. Вот это самое основное, то, что нужно понимать, что это такое. То есть еще раз акцентирую ваше внимание, что «Дейзи» – это краудфаудинговая платформа. Это не юридическая компания, куда вы размещаете свои средства. Это очень важный момент. Еще раз подчеркнем, что такое, как у нас говорят, проект. Проект – это децентрализованный crime Founding на блокчейне трона с владениями акция, который построен полностью на смарт-контрактах. Каждому, кто интересуется, какие смарт-контракты здесь существуют, можно зайти в свой личный кабинет и как только вы в кошель... кошелек в кошельке определяете свои транзакции, то по каждой транзакции э, есть такая платформа, как «Скан». Э, э, нажимая на эту транзакцию, вы обязательно попадаете э, на этот сайт и видите, как увязан смарт-контракт с той или иной транзакцией. То есть, если эта транзакция идет по э, взносу, по покупке пакета, то это один смарт-контракт. Если эта транзакция идет по вознаграждению, это другой смарт-контракт и так далее. Сейчас 11 смарт-контрактов на блокчейн-троне э, зафиксировано э, на нашей децентрализованной платформе. Участники краундфаундинга получают акции в момент, э, и доли акции фиксируется когда вы покупаете краунфаудинговый пакет. И как только вы в моменте купили краунфаудинговый пакет, первый, либо второй, либо все 10, моментально у вас в кабинете отображается, сколько долей вы получаете от Endotech. Вот поэтому здесь происходит все очень быстро, поскольку на смарт-контрактах трон зафиксированы. Все транзакции и поменять, изменить их нельзя, подстроить что-то нельзя. Это очень четкий, прозрачный инструмент, который позволяет нашим инвесторам либо покупать пакеты и инвестировать в искусственный интеллект, либо выводить свою прибыль. Статистика Дези На сегодняшний день вот эти цифры, которые здесь вы видите на экране, более 160 тысяч участников с января 2021 года, они уже, конечно же, изменились, потому что за последний месяц уже почти 170 тысяч участников очень активно принимают участие в этом проекте. Его проектом даже можно не называть, потому что это на самом деле новые технологии, которые всем интересны, и поскольку это так прозрачно и четко все взаимосвязано, каждый день, каждый месяц идет высокий темп, высокий темп вливания в эту компанию, в этот проект. Новых и новых участников. Причем участники появляются тут как и профессионалы рынка, так и не профессионалы рынка. Обычные простые инвесторы, которые хотят посмотреть, как работают их инвестиции уже в, это, в этих новых технологиях. Более полутора миллионов транзакций на смарт-контрактах проведено. Это с января 2021 года. И так называемый трафик. Трафик можно пронаблюдать, как насколько мощно заходят сюда все инвесторы. Как раз можно пронаблюдать вот по первому смарт-контракту, который у нас служит для... Понимание, сколько транзакций проходит, сколько участников покупают пакеты, и можно сказать, что трафик очень высокий. Потому что, остановлюсь на этом моменте, многие сравнивают трафик с сайтом Дези. На сайте Дези отражена информация, которая несет информационный характер и в рамках легитимности не нарушает ничего, никакие законодательные нормы, а просто информирует, что существует такая платформа. Но э, на самом деле, как трафик можно посмотреть, это только через смарт-контракты. Это нормальная ситуация, когда многие не знают, почему нужно смотреть либо на сайт, либо на э, смарт-контракты трафик, как определиться, как э, на самом деле э, нарисованы ли цифры на вот этих слайдах или тогда, когда очень вам говорят 160 там, или 170 тысяч человек уже э, зашли на эту платформу, либо не нарисованные. Вот это очень легко проверить, конечно, по первому смарт-контракту, который может вам предоставить любой э, наш лидер э, компании Тези и вы нажмете на, на него, попадете на сайт TronScan и увидите, как, как часто проходят эти транзакции. Вот, поэтому имейте в виду и обращайте на это внимание. Больше, Более 200 миллионов USDT вложений в краудфандинг уже прошло, более 40 миллионов прибыли заработанной и выведенной на трейдинге это 40 миллионов получили наши инвесторы за текущий год. То есть за период с 21 января, как только мы стартанули, но в связи с тем, что старт был немножечко задержан, физически фактически заработал трейдинг и инвест пакеты, краудфаудинговые пакеты заработали с марта 2021 года. И сейчас можно как бы с гордостью сказать, что более 40 миллионов прибыли, заработанные на трейдинге инвесторами, выведены за год в мае 2022 года. Стартовал новый продукт э, искусственного интеллекта на Форексе. Э, это новый продукт Анна Бейкер, который разрабатывала с октября месяца прошлого года. И все мы э, ждали с нетерпением, когда запустится именно это направление. И вот как только запустилась Форекс, где Анна Беккер имеет огромный опыт, 9 лет на Чикагской бирже она торговала, участвовала и Форекс, управляемый Форекс с ее стороны получается, потому что а прописанные алгоритмы торговые именно с применением искусственного интеллекта помогли ей дать такой прекрасный результат. То есть на сегодняшний день за 6 месяцев на Форексе инвесторы получили уже больше 270%. 270% это, конечно, очень хороший результат. Очень хорошая ситуация для всех инвесторов. Поэтому огромная благодарность Анне Бекер, которая вот разработала и протестировала этот продукт Форекс, который на сегодняшний день радует всех участников всех стран мира. И более 170 тысяч на сегодняшний день инвестированных средств эндотек и в искусственный интеллект, по, всем, по всему миру, Европа, США и Азия пользуются этим инструментом, этим продуктом и получают свои профиты. Профит можно вывести раз в неделю, раз в неделю можно вывести себе как Профит но можно не выводить, то есть накапливать, то есть как только как в банке процент на процент, это капитализация получается, и тогда инвестор получает свою выгоду, свой профит с учетом сложного процента. Вот здесь видите вы на слайде, что доктор Анна Бейкер в течение 25 лет является пионером и известным ученым в сфере искусственного интеллекта и финансовых технологий. И вот ее публикации и системы машинного оборудования распространены и внедрены в финансовых кругах Европы и США. То есть это очень высокий статус, это высокое признание в мировом сообществе. И это дает нам огромную уверенность и уверенность нашим инвесторам, что Наши средства все-таки в надежных руках, и мы инвестировали осознанно в развитие ее искусственного интеллекта. И дальше, и дальше будем, конечно, поддерживать эти высокие технологии. Система, немножко можно остановлюсь еще на Форексе. Как работает эта система? Я уже сказала, что она дала процентов профита больше 270%, но по результатам 7 месяцев можно сказать, что в неделю получалось от 5 до 8 процентов прибыли. И это вот стратегические, стратегические, стратегические моменты, которые радуют на сегодняшний день инвесторов. С 1 июня, поскольку наши фаундеры, это Джереми, это Илья, это Эдуард Химчан, очень высокого уровня маркетологи, разработали они продукты очень высокого уровня совместно с Анной Бейкер. И э, по обоюдному решению с 1 июня текущего года был запущен промоушен форекс э, Momentum. То есть что такое форекс Momentum? Это новый пакет, новый пакет форекса, э, когда вы моментально покупаете еще один пакет из тех, которые представлены, и по промо он называется Momentum, и его... Объем идет в трейдинг 90%. То есть с целью накопить и собрать 100 миллионов USDT через краудфандинг в втором году сообщество Дейзи, наши фаундеры приняли решение запустить такое промо для того, чтобы собрать 100 миллионов EZT через модель, бизнес-модель «краунфаундинг». И это на сегодняшний день прекрасно складывается, прекрасно удается, потому что все идет настолько лаконично, без сбоев. И я думаю, что 2023 год, когда будет праздноваться двухлетие компании Дези, там объявят очень хорошие цифры на двухлетие, которые всех порадуют. Вот в дезис, значит, вывод прибыли, каким образом осуществляется. То есть это пример. На 1000 USDT клиент получает 70% в трейдинг идет, а 30% в эндотех. И вот я только что озвучивала по пакету Momentum. Видите, какая разница? Пакет Momentum идет 90% в трейдинг, а если вы обычный покупаете пакет, то это получается 70% идет в трейдинг. Поэтому на сегодняшний день, конечно, очень удачно, что есть такая возможность, когда инвесторы могут себе позволить купить еще один пакет Momentum. Из числа тех представленных 10, которые сейчас возможно по модели краудфандинга приобрести. Сейчас попозже я о них скажу и покажу. Вот здесь вы видите на этом слайде, как четко, как безоговорочно идет, выполняется дорожная карта, дорожная карта Дейзи. Значит, смотрите, с 2017 года. Это было на, начало, когда внедрена была такая система с этой моделью. И сейчас можно дальше опуститься в 2021-2022 год и посмотреть, каким образом идет развитие компании и какие цели и какие задачи. То есть в июне 2022 года мы запустили, вернее, Endotech разработала новый э, продукт, новый э, продукт на ТЭК, это искусственный интеллект 2.0. И для того, чтобы инвесторы получили такую же хорошую прибыль, как и на Форекс с искусственным интеллектом, принято было решение Анны Бекер и сообщества Тези перенести все активы, которые находились на счетах клиентов на пакетах крипто, поэтому для того, чтобы просадку, которая образовалась на сегодняшний день, можно было ее перекрыть, и восстановить позиции и инвестора, и показать еще большую уверенность компании Индотек, которая заботится о каждом инвесторе. И здесь вот с гордостью можно сказать, опять же, о замечательных качествах Анны Бекер, о ее заботе, о ее переживаниях, о том, как она переживает не только за инвестиции инвесторов она переживает и за свой статус за свои репутационные риски которые она несет перед всеми перед сообществом перед другими партнерами вот. но и поэтому было принято такое решение чтобы эти средства перенесены были временно на счета и работу Форекса для того, чтобы восстановить эту просадку. Я слышу, когда мне задают вопросы, а вы там смотрели, где-то там в интернете есть информация, что многие клиенты потеряли деньги, потеряли доллары. Уважаемые партнеры, уважаемые инвесторы – Здесь априори нельзя потерять доллары, потому что модель краудфандинга таким образом сформулирована, сформатирована и работает таким образом, что нельзя, пока не окончится краудфандинговая задача, нельзя деньги вывести отсюда с кошельков. Поэтому никто не выводил деньги. Никто не потерял деньги, а происходила такая же, как у многих фондов, у многих инвесторов в других компаниях, либо на биржах кто-то там держал битки. Просадка, обычная просадка, которую мы э, понимаем, как она может произойти. Но э, в такой тяжелый период, мы же сами все понимаем хорошо, что э, 4 года, до вот этого финансового кризиса, когда обрушились все рынки. Четыре года Анна Бейкер очень успешно институционалом, это банки, крупные брокеры, фонды, венчурные фонды, это крупные партнеры, которые работали с Анной Бейкер, от миллиона долларов заходили в компанию Endotech и платили за право торговать 15% ажу. То есть это наценка за право торговли, только туда зайти. И вот этот период все 4 года Анна Бейкер сделала своим клиентам-инвесторам 2700%. Это 4 года, это долгосрочный период, это сложный процент, это... Инвесторы, которые понимают, что они вложили эти инвестиции и через полгода они их не забирают. А процедура сложного процента дает такой шикарный результат. Поэтому... После того, как начался кризис и первые полгода Анна Бейкер показывала уже шикарные результаты по крипте, но в период, еще раз акцентирую внимание, падение рынка всего, зафиксировались эти у каждого просадки, просадки они были у каждого разные, ну и сейчас они разные, в зависимости от того, кто, когда, в какой момент входил в этот рынок. И в, этот, в этой ситуации просадки были до 40%. Но посмотрите, опять же, на какое отношение этой компании «Эндотек» к своим инвесторам. Нам им сказать, да, давайте подождем, уважаемые господа, как рынок развернется, потому что есть предпосылки к тому, что биткоин еще упадет, и это еще не дно. Но с целью сохранить Анна приняла такое решение, а теперь еще и приняла решение и сохранить, и перекрыть просадку, и приумножить капиталы клиента. Это очень хороший шаг, это очень дорогого стоит отношения, и такие компании, такие руководители, такие владельцы, таких серьезных компаний просто достойны уважения. Поэтому, конечно, это не одна компания, я не знаю таких компаний, которые на сегодняшний день так поступают. Анна Беккер – это, наверное, одна такая неординарная личность, которая сочетает в себе такие две невероятные такие сильные стороны. Это когда она и профессор, доктор наук искусственного интеллекта, и плюс еще и работает и разбирается uh, в трейдинге и сама имеет такие практические навыки, но это просто эксклюзивная такая женщина и эксклюзивные возможности, которыми ну, ну, грех не воспользоваться. Вот на этом слайде, смотрите, вы видите ну, пакеты, пакеты моментум начинается с пятого пакета для тех которые может быть впервые сейчас смотрят эту презентацию и информацию я поясню что начиная с первого пакета первый пакет это 100 долларов второй пакет это 200 долларов третий пакет это 400 долларов четвертый пакет 800 долларов то есть каждый пакет в два раза больше но пакет Momentum начинается с шестого, с пятого пакета. То есть, когда вы купили первый, второй, третий, четвертый и пятый пакет за 1600, вот по 1600, у вас открывается возможность купить еще один пакет 1600 долларов. То есть, два раза по 1600. Но вот этот пакет 1600 идет уже 90% в торги, да? А тот, который обычный пакет, помните схемку, да, он идет 70% в торги. Вот, поэтому здесь большая разница есть, как, сколько процентов идет объем, какой идет в торги, и с учетом того, что с пятого пакета в торги идет 90%, объем инвестора, который начинается с первого пакета, первый, второй, третий и пятый, если вы покупаете все 10 пакетов, которые идут 70% в трейдинг, он в среднем увеличивается. И получается, что в торги идут у вас не 70%, а 80% в среднем. Потому что пакеты, каждый пакет моментум идет 90%. Вот видите, пятый, шестой. И еще одна такая возможность, о которой нельзя не сказать, что как только вы покупаете 10 пакетов моментум, у вас открывается возможность сразу покупать неограниченное количество пакетов Momentum. То есть по промо вы можете один раз купить, если покупаете только пятый пакет. По промо вы можете один раз купить, если покупаете шестой пакет, ну и так далее. Седьмой. Но если вы купили все десять, вы можете покупать пакеты неограниченное количество раз. И вот здесь вы видите уже совсем другую ситуацию, когда какие что идет в торги и какие акции вы получаете, доли 5% от покупки пакетов в моменту, но моментально. То есть, как только вы покупаете, проводите транзакцию со своего TronLink кошелька на покупку пятого пакета моменту, у вас добавляется в кабинете доля вот в этих акциях, то есть доля в 5% акции «Эндотек» сразу отображается у вас в кабинете. И это очень положительный момент. Почему? Потому что сейчас это не так заметно, сейчас это не так может быть с финансовой точки зрения приятно, что вы не видите сами деньги. Но мы понимаем хорошо, что такие финансовые монстры, как Уоррен Баффетт, они как раз охотятся за вот этим ресурсом. То есть они не охотятся за трейдингом, за процентами и так далее. Но как только компания выходит на IPO и как только она обозначилась, либо только начинает обозначиться в том, что она выходит на IPO, такие финансовые монстры конечно же, скупают эти акции. И вот представьте себе, что вы, и будучи инвестором, который покупает пакеты 70 на 30 и получает свою долю в акции, да, либо 90 на 10 и дополнительно получаете долю 5% акциях, то вы по этим акциям получать будете дивиденды гораздо больше, и такое возможно, чем нежели вы получать будете какой-то какой профит в течение года на пакеты Форекса, либо на пакеты крипты. Хотя на сегодняшний день уже мы видим результаты очень впечатляющие. Теперь смотрите, ну то, что мы заходим в кошелек Tronlink, многие спрашивают, почему Tronlink, почему не Tron, почему не Trust, потому что здесь смарт-контракты написаны на Tron, поэтому нужно скачать Tronlink кошелек, вот закинуть себе в кошелек Tronlink себе, USDT, закинуть туда ТРХ, потому что троны – это для газа. И для того, чтобы вы дальше покупали все эти пакеты краунфаундинга первый, второй, там все 10, вам нужно постепенно, то есть вы не можете купить все 10 пакетов, а каждый раз по одной транзакции вы покупаете себе краунфаундинговый пакет. И это на самом деле очень хорошо, потому что в целях безопасности вы видите за каждую транзакцию, что у вас понемногу каждый раз шаг за шагом добавляются пакеты и увеличивается ваш объем инвестиций. То есть сначала 100, потом 200, 400 и так далее. И вы постепенно, постепенно видите, что вы туда, куда нужно направляете средства. Вы видите, как тратятся ваши троны. Вы видите, сколько стоит транзакция за газ этого, по USDT, по покупке трона, пакетов. Вы каждый раз видите... Как она отображается на будущих шагах, потому что как только под вами кто-то начинает покупать по вашей рекомендации такие же пакеты, вы сразу же тоже по следующему смарт-контракту тоже видите, что вы получаете уже вознаграждение. То есть настолько все увязано хорошо, настолько все шикарно отработано, что... Конечно же, нету никаких сомнений абсолютно, что на сегодняшний день можно было бы усомниться в этой чудесной взаимно дополняющих друг другу компаний Дези и Индотек. Это чудесная такая связь, когда и технологии, и опыт. И финтэч технологии, и еще профессор, доктор наук, когда мы видим научные факты, научные инструменты пересекаются с такими возможностями, но, конечно, это просто невероятная возможность участвовать и быть, и находиться в такой крутой, мега-крутой компании. И двухлетие этой компании, двух лет этого прекрасного союза мы будем отмечать 21-22 февраля в Дубае в очень престижном месте. Это очень крутой такой крутой такой, можно сказать, зал. Да? Это огромная арена, это Coca-Cola-арена там, где будут находиться около пяти тысяч человек, присутствующих со всех стран мира. И вот здесь мы можем зайти на этот сайт, told you so, это я же тебе говорил, да, то есть и купить там билеты, которые на сегодняшний день продаются в доступном формате на вот этом сайте. Поэтому многим всем рекомендую, Купить обязательно эти билеты, купить заранее билеты на самолет, потому что период сейчас очень сложный, но я думаю, что в феврале месяце это будет прекрасная ситуация и мы получим еще одну возможность, которая, которая позволит нам всем еще больше убедиться, состоятельности компании, перспективе ее, надежности, прозрачности и дальше еще больше участвовать и дарить такую возможность своим близким, своим партнерам, инвесторам, которые пока еще не знают о существовании такой прекрасной возможности. Вот, теперь немножко... Можем поговорить о пассивном доходе, да, который здесь представлен. Я буквально пробегусь минуточку, потом, на минуточку, потому Хорошо. что в основном мы сегодня говорим о том, какие возможности, какие участники могут быть в этом проекте ДЭЗИ и кому можно рекомендовать Смело этот проект, но все равно остановлюсь на обычных инвесторах, которые получают, могут получать пассивный доход. То есть раньше чуть выше я обозначила, что 5-8% это те доходы, которые по Форексу на сегодняшний день получают инвесторы от вознаграждения, от трейдинга. То есть этот доход, как я уже раньше сказала, можно вывести раз в неделю. Пять дней идут торги, а в субботу вы можете вывести. А можете и не выводить. То есть можете накапливать как сложный процент и не выводить. Вторая, второй вид дохода, конечно же, это владение акциями, это я очень подробно рассказала, как, в каком формате вы можете получить владение акциями, то есть это пассивный доход от того, когда компания выйдет на IPO и дивиденды от акций компании «Эндотек», конечно же, очень круто отобразятся на ваших кошельках. Но Модель бизнес-модель краудфандинга еще таким образом отработана, что потенциальные переливы существуют. Это тоже пассивный доход, но я на них особо внимания не обращаю, потому что инвестора, потенциального инвестора, интересует стабильный доход, получение прибыли и получение прибыли в будущем. Но все-таки потенциальные переливы, они присутствуют. И вот как вы видите на этом слайде, какие бывают переливы и какие проценты могут, и какие доллары, какой объем активов вы можете получить. Это существует, но на этом я не буду останавливаться. Значит, смотрите, здесь существует реферальная программа. Реферальная программа, она существует для партнеров, как мы говорим, партнерка, это, наверное, этот формат слова больше подходит для такой серьезной компании, либо для тех компаний, которые там заходят ненадолго на наши рынки. Я не могу сказать, что это обязательно там хайпы. Могут и не хайповые компании развиваться в таком же формате. Но там больше присутствует такое понятие, как реферальная программа и рефоводы. Так вот, здесь реферальная программа – это, можно сказать, серьезная партнерка. Партнер, который дает рекомендацию, Рекомендацию неважно кому. Сейчас мы как раз раскроем этот секрет, о котором я хотела сказать. Акцент на том, кто может быть, какие участники могут быть здесь в этой компании, в этом проекте и кто может быть на самом деле, кто может быть участниками этого рынка. Так вот, представьте себе, что вы купили всего 2, 3, 4, 5 пакетов, и у вас нет никаких сетевиков, у вас нет никаких друзей, которые там с большими активами, или друзья не верят вам для того, чтобы вы показали, открыли им такую возможность, которая существует вот здесь в компании Индотек и Дези. Но как только вы дали правильную информацию, а сейчас я чуть ниже о ней скажу, сделали правильный акцент, и вы можете рекомендовать, юрлицам, крупным юрлицам, бизнесменам, предпринимателям, которые на сегодняшний день просто терпят убытки. А дальше будет еще хуже, потому что больше 500 банков уже полностью отозвали лицензии. Финансовое, мир финансов меняется. 209 стран подписали соглашение о золотом стандарте. Мир финансов настолько резко изменится, что бизнеса, все бизнеса-предприниматели будут терпеть огромные убытки. Но на сегодняшний день вы можете им помочь, вы можете им подсказать и показать, куда нужно обратить свое внимание и дать возможность накопить, сформировать, сохранить в первую очередь свой капитал и создать свой оборотный капитал на децентрализованной платформе, которая на сегодняшний день показывает очень хорошие результаты. Для бизнесменов, которые могут получать даже 10% годовых, и их деньги будут здесь сохранены. Это тоже огромная удача. И если вы дадите им такую возможность проверить, посмотреть, убедиться, как это работает, на что надо обратить внимание, на какие акценты они будут вам безмерно благодарны. А вы, в свою очередь, за эту благодарность получите 5% от всех пакетов. То есть, если ваш инвестор, если ваш бизнесмен купил все 10 пакетов, вы сразу получаете 5%. Вы сделали доброе дело. Вы не рефовод, вы партнер, вы спасите, вы храните, сохраните. И вы даете такую возможность юрлицу сейчас. Потому что финансовый кризис застанет всех врасплох. Дайте им возможность посмотреть, дайте им возможность создать себе финансовую подушку, дайте им возможность проявить к вам потом такое благородство, что вам от этого будет только плюс. И теперь вот эти проценты, вот эти бонусы, вы все как обычный инвестор, который порекомендовал одному партнеру, юрлицу, вы все это будете получать. Вторая часть это касается больше сетевиков. Она касается сетевиков, которые хотят развивать и э, развиваться в этой компании. Конечно же, здесь еще более серьезные получаются э, реферальные групповые доходы, э, и здесь они указаны, э, и мы э, о них сейчас не будем останавливаться, потому что. У нас сейчас задача не рассказать о маркетинге, а показать возможности и преимущества для тех участников, которые могут иметь такую шикарную возможность. Дальше пробежимся. Вот смотрите, одну секундочку я, одну секундочку я остановлюсь. Да, вот смотрите, дополнительный маркетинговый доход, который здесь показан на этих слайдах, он формируется уже от новой маркетинговой программы, которая разделена на две части, вот Forex Pool от билдеров, то есть билдеры это ну, строители, Строители, которые строят свой бизнес с этой компанией. И это тоже престижно на самом деле и дает соответствующие результаты. То есть форекс пол билдеров это когда вы каждый месяц подтверждаете 5000 долларов пакетов, купленных пакетов краудфандинга личными партнерами и получаете одну долю в пуле. На следующий месяц, то есть в этом месяце у вас, к примеру, два клиента, которые зашли по 5000 долларов, вы получили две доли пули на следующий месяц. Распределяется на новых и старых партнеров, то есть новые партнеры, точно так же, которые заходят и привлекают инвесторов дают им такую возможность, и они покупают от тысяч USDT, точно так же они через месяц получают свое вознаграждение. Но должно быть таким образом распределяться, чтобы две, два партнера, два в первой линии ваших клиента были 50 на 50. То есть не может такого быть, значит, не засчитывается, если один занес 5000. Внес другой 7000, тысяч, нужно, чтобы обязательно не более 50% от 5 тысяч USDT может пройти от одного партнера. Значит, после того, как вы заработали 4 доли или более, начинается удвоение. То есть, вот еще раз вернусь: одна доля это 5 тысяч долларов, две доли 10 тысяч долларов. Если вы с одной стороны и с другой стороны ваши два партнера внесли по 10 тысяч долларов, получается 20 тысяч долларов. И в этот момент ваши доли удваиваются. То есть на каждую долю потом вы постоянно будете получать вознаграждение ежемесячное. Вот теперь форекс Forex pool, так называемое новое слово achiever. Какова здесь квалификация? Если вы помогаете своему партнеру, который пришел здесь не просто как инвестор, а просто строить бизнес, то вы помогаете своему личному партнеру достичь статуса пейсеттера, а статус пейсеттер – это когда под вами объем 128 тысяч долларов и более – и тогда вы получаете одну долю требования. Либо вы сами будете бейсеттером, который привлечет 128 тысяч и более, либо, либо вы имеете накопленные 24 партнера и с накопительным эффектом и суммарный объем, вашего краунфаунинг-пакетов краунпау... тоже будет 128 тысяч долларов. Вот такие новые возможности, дополнительные возможности, можно сказать, которые появились э, у нас э, в компании Дейзи для тех, кто развивает бизнес. Э, то есть наши бизнесмены, партнеры получают ежемесячно дополнительный доход уже более 4 тысяч долларов. Это очень, конечно же, очень эффектно, очень мощно. Теперь посмотрим. Вот смотрите, пример дохода билдеров и ачиверов. За период с 1 сентября по 1 октября одна доля, на одну долю приходилось 238 долларов. Пул билдеров был 2,5 миллиона долларов. И на сегодняшний день эта доля уже увеличилась. Прошлый месяц было 228 долларов, сейчас уже 257 долларов. Форекс, пул Форекса, то есть то, о чем я говорила, что как только вы сделаете соответствующий статус и привлекете 128 тысяч долларов, вы становитесь участником пула-ачиверов. И тогда вы постоянно получаете из этого пула вознаграждение. В прошлом месяце оно было 4, около больше 4 тысяч, ближе к 5 в сентябре месяце 5 тысяч, а в октябре месяце мы еще не знаем, но я думаю, что это будет не меньше 5 тысяч, потому что пул ачиверов растет и объем этот, естественно, растет, увеличивается. Теперь хочу обратить ваше внимание на... На один слайд. Хорошо, здесь видно, что здесь я вышла на сайт Индотека. Да, -да, да, хорошо. Да, да все видно. Да. Вот, дорогие участники, уважаемые инвесторы, партнеры, смотрите, почему я тему сегодняшнего вебинара сделала, акцентировала ваше внимание, кто может стать участниками Дези этого проекта и Эндотек. Обратите внимание, я зашла на сайт Endotec. Я зашла на сайт Endotech. Вы здесь вы видите сетевые партнеры, сетевые партнеры. Ну, возможно, вы уже кого-то знаете, да. Есть очень крупные биржи, есть, очень, допустим, Джемини, которая очень известная американская. Но я хочу обратить ваше внимание на вот это, на вот эту вкладочку, на вот эту, на этот раздел. Обратите внимание на вот этот, на эту компанию «Фасенс». Это компания, юридическая компания, которая существует с 1939 -го года в Гибралтаре. Это титулованные все специалисты, которые на сегодняшний день владельцы титулованные. А больше 90 специалистов в этой компании, и она существует с 1939 года, она сопровождает эндотек, и это очень престижно. То есть статус вот этой юридической компании, он сам о себе говорит, что абы кого они не будут сопровождать, абы кого они не будут, а, не разрешат даже свой... Бренд разместить на, своей, на своем сайте. Это очень важно. Обращайте внимание ваших партнеров, ваших бизнесменов, ваших банкиров именно на это, на это на законодателя законодательство и регулирование. Теперь обратите внимание на вот эту вкладочку. Это Эрнст Янг. Это компания, которая аудит, мировой аудит входит в четверку крупнейших. И штаб-квартира у них в Великобритании. Это сегодня, на сегодняшний день аудит проводится торгов и как крипты, так и форекса. И Эрнест Янг не позволит себе разместить свой бренд. Компании, которая занимается непрозрачными сделками. Поэтому ваше внимание, я на сегодняшний день еще раз обращаю, что эта компания, этот великолепный симбиоз Дези и Эндотек, он способен и привлекает, и привлекает, и будет привлекать участников очень серьезных, серьезнейших участников рынка. Это и банки. И фонды, и крупные предприятия, юридического уровня любого статуса. Пожалуйста, давайте им эту информацию. Пусть они смотрят, какое регулирование, какое, кто их обслуживает. Что из представляет компания ДТЭК? Кто такая Анна Беккер? Посмотрите, она, имея свой статус, она тоже не позволит себе свои репутационные риски снизить до того уровня, чтобы всему миру объявить, что она сотрудничает с платформой Дейзи, и вдруг что-то тут пошло не так. Нет. Поэтому вот эти такие флагманские моменты, которые для вас должны быть ключевыми аспектами в вашей уверенности. Поэтому это прозрачность, которая позволяет Азиатским рынком, а японскому рынку просто переть, я не знаю как, но все идут вперед, а не потому что работая даже в бизнесе, а они как каждый друг другу к своей семье, у них настолько это все развито, дать информацию какой-то семье, каким-то друзьям, которые позволяют эти деньги в такой сложнейший период сохранить и приумножить, но это очень хорошо, это очень отзывается на, во всех странах. Поэтому я а, специально обратила ваше внимание на эту вкладочку, чтобы вы поняли, что участниками этого, этой, этого проекта могут быть не только простые инвесторы, которые имеют тысячу долларов, не только бизнесмены, которые могут позволить себе 10 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, но и крупнейшие участники рынка, которым вы порекомендуете, они сами без вас проверят, и все у вас будет отлично. Катя, меня слышно? Еще как? Да, сейчас вернемся, э, так вернемся, сейчас мы, тут я тоже, вот видишь, занимаюсь, сейчас мы вернемся к нашим слайдам, к заключительному моменту, да, вот, и э, что хочу сказать, еще раз подчеркнуть, да, э, что Сегодня я попыталась рассказать тот момент, на который, может быть, не каждый обращал внимание, а то, что на самом деле многие говорят, это слишком громкие слова, что Дези покоряет мир. Но сегодня я попыталась донести до вас, что не просто можно участвовать в этой компании самому как простому инвестору, а набраться сил и уверенности в том, что вы можете еще и благое дело сотворить, вы можете еще и привлечь, дать возможность людям и дать возможность другим компаниям сохранить это, эти средства и приумножить в виде будущих оборотных средств для компаний, для юрлиц, то это будет просто для вас огромным плюсом, и вы при этом заработаете хорошие бонусы в качестве благодарности. Вот, поэтому на этой хорошей ноте я могу закончить.